Здравствуйте, дорогие подписчики, или просто зрители моего канала, представляю вам видеоролик, ушедшие актеры из фильма, антикиллер, Ульянов Михаил Александрович, родился 20 ноября 1927 года, скончался 26 марта 2007 года, роль отец, криминальный авторитет, вор в законе, смотрящий за городом, причиной смерти стали серьезные проблемы с почками, развившиеся на терминальной стадии онкологического заболевания. Бортник Иван Сергеевич, родился 16 апреля 1939 года, скончался 4 января 2019 года. Роль Петр Колеров, Клоп, старый вор, осведомитель Коренева, причиной смерти стал оторвавшийся тром. Белявский Александр Борисович, родился 6 мая 1932 года, скончался 8 сентября 2012 года. Роль Король, криминальный авторитет, вор в законе. Погиб 8 сентября 2012 года в Москве на 81 году жизни. Тело актера было найдено возле его дома 22. По версии следствия, Белявский покончил с собой по другой версии, актер мог выпасть из окна подъезда пятого этажа из-за проблем с сердцем. Трость актера была найдена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем. Молоков Вячеслав Михайлович. Родился 4 февраля 1955 года, скончался 29 марта 2010 года. Роль Бобовкин. Бывший сотрудник милиции, начальник охранной фирмы «Шамана». Шерстнев Юрий Борисович. Родился 24 апреля 1941 года, скончался 12 мая 2017 года. Роль Метла. Криминальный авторитет. Вор в законе. Шаховцов Сергей Алексеевич. Родился 5 сентября 1961 года, скончался 30 июля 2018 года. Роль эпизод. Лахин Юрий Николаевич. Родился 23 июля 1952 года, скончался 27 января 2021 года. Роль Север. Вор в законе, друг Баркаса. Думчев Юрий Эдуардович. Родился 5 августа 1958 года, скончался 10 февраля 2016 года. Роль Валет, бандит друг Калгана. Березу ЦК Валентина Федоровна. Родилась 27 июля 1931 года, скончалась 31 января 2019 года. Роль прохожая с тележкой. Во второй части Валентина Федоровна. Свидетель. Булдаков Алексей Иванович. Родился 26 марта 1951 года, скончался 3 апреля 2019 года. Роль Алексей Иванович Нырков. Генерал милиции. Причина смерти оторвался трон. Вишневская мадляна Андреевна. Родилась 14 июля 1984 года, скончалась 11 августа 2009 года. Роль эпизод. Кузьминков Юрий Александрович. Родился 16 февраля 1941 года, скончался 11 сентября 2011 года. Роль-эпизод. Кондратьев Евгений Прокопьевич. Родился 6 июня 1952 года, скончался 4 июля 2017 года. Роль-эпизод. Персин Дмитрий Евгеньевич. Родился 14 октября 1963 года, скончался 6 декабря 2009 года. Роль-самсон. Человек из банды Метлы. Старостин Владимир Андреевич. Родился 25 мая 1946 года, скончался 7 июня 2017 года. Роль эпизод.